Сегодня мы будем готовить перепелку на электровертиле, на нашем новом мангале. Сейчас нам надо ее замариновать. Что для этого надо? Для этого надо, прежде всего, посолить. Сними поближе. Почистили, помыли их, они чистенькие. Внутри главное желчные убирать, у них есть. Так перчите свежемолотый он более такой будет запах пошел сразу Так теперь. И это гранатовый соус. Его тоже надо добавлять. Очень вкусно получается. Все это слаживаем и перемешиваем. еще нам надо лука добавить. Сейчас добавим. Давай, добавляем лучкалочку. Одну луковицу достаточно. И в холодильнике Ну Что? Сегодня будем готовить перепелок. Еще в дополнение к нашему вертелу идут вот такие вот, более тоньше, более мень, меньше диаметра. Штыри. Штыри. Сейчас покажем. будут перепелки okay, на вертелле да Ну, поехали, теперь ждем не подписываться на канал, писать наши комментарии, ставить лайки. Делитесь с нами хорошими рецептами да. и своими замечаниями, как сделать лучше. Мы все хорошее немедленно внедряем. Прошло больше часа, уже наши перебилочки готовы, мы их снимаем, поехали! что у нас получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Все полезные ссылочки нашего мангального комплекса в описании. Всем добра!